Государь, выслушайте нас. Ваше Величество, выслушайте нас. Мы просим вас, государь. Пошел вон! Говорите только покороче. Можно и покороче, государь. Но это будет трудно. Конечно.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 Государь, вы великий король, но кругозор ваш стал ограниченным. Дворянство воздвигло перед вами преграды, дальше которых ваш взор ничего не видит. Разве что другие преграды, которые, в свою очередь, ставит перед вами народ. Государь, вы же храбрый человек. Скажите, как бывает на войне, когда... Один батальон встает, как грозная стена, в 30 шагах перед другим батальоном. Трусы оглядываются назад и бегут, а смильчики нагибают головы и устремляются вперед. Врыво, Килиус! А здравствует да здравствует король! король! Да государь! А да а а а мы верим, а государь, государь! государь! верим! Тише как... вы там! Давай, Килиус, давай. Ты уже сказал много хороших и верных слов, но далеко не все, что можешь. Продолжай, друг мой. Я продолжу. И скажу его величеству, что для королевской власти настала минута, когда ей необходимо принять одну из тех жертв, о которых я говорил. Перед стеной тех врагов, которые вас окружают, стану четверо, уверенные, что вы их поддержите, государь. О чем ты говоришь, Килиус? Кто эти четверо? Я и эти господа. Я и эти господа. Мы приносим себя в жертву, государь. В жертву чему? Вашему спасению. От кого? От ваших врагов. Но это всего лишь раздоры между молодыми людьми. Это заблуждение, государь. Не притворяйтесь, будто вы верите, что Мажерон ненавидит Антраге, Шомбергу мешает Леваро, да и Пернон завидует Бюсси, а Келюс сердит на Риберака. Нет. Все они молоды, красивы и добры. Друзья и враги, они могли бы любить друг друга, как братья. Да не соперничество вкладывает шпаги в наши руки, а вражда Франции Сан-Джу, вражда между правом народным и правом божественным. Мы, как поборники королевской власти, выходим на Торию Сталища, куда выходят поборники Лиги и говорим вам, благословите нас, сеньор. Одарите улыбкой тех, кто идет за вас на смерть. Прекрасный поступок, это благородное дело. И сегодня я горжусь не тем, что царствую во Франции, а тем, что являюсь вашим другом. Но я лучше кого бы то ни было знаю свои интересы. И поэтому не приму жертвы, которые суля так много в случае вашей победы, отдаст меня в руки моих врагов. В случае того, если вы потерпите поражение. Мой государь солдаты так не рассуждают они не могут считаться с возможностью неудачи в делах такого рода прости меня мажерон солдат может действовать слепую но полководец размышляет размышляйте размышляйте государь а нам предоставьте действовать ведь мы всего лишь солдаты к тому же я не знаком с неудачей меня всегда везет чего нельзя сказать обо мне впрочем ты так еще молод. Государь, добрые славы Ваше Величества, лишь удвоит наш пыл. Как вы думаете, в какой день следует нам скрестить шпаги с господами Де Бюсси, Дантраге и Дерибераком? Никогда. Я вам это решительно запрещаю. Никогда! Вы слышите? Никогда. Простите нас, государь, но слово дано, и мы не можем взять его обратно. Сударь, король освобождает вас от клятв и слов, говоря, я хочу или я не хочу ибо король всемогущ. Сообщите этим господам, что я пригрозил обрушить на вас всю силу своего гнева, если вы будете с ними драться. А чтобы вы не сомневались в моей решимости, я клянусь отправить вас в изгнание, коль вы... Остановитесь! Государь, если вы можете освободить нас от нашего слова, то вас от вашего может освободить лишь Господь. Поэтому не клянитесь... Если мы навлекли на себя ваш гнев, и этот гнев вылится в изгнание, то мы отправимся в это изгнание с радостью. Если эти господа приблизятся к вам даже на расстоянии выстрела из Аркибузы, я прикажу их бросить в бастилию всех четверых. Государь, в тот день, когда Ваше Величество сделает это, мы отправимся босиком и с веревкой на шее к коменданту Бастилии, с тем, чтобы он заключил нас в темницу вместе с этими достойными господами. Я прикажу отрубить им головы. Клянусь смертью спасителя. я король. Государь, если это с ними случится, мы перережем себе глотки прямо у подножия их эшафота. Да, мы сделаем это, государь. Очищают такие люди, небезбожничьи. Помоги этим молодым людям выполнить свой долг. Назначим день поединка, вместо того, чтобы получать Всевышнего. Мы просим вас. Государь, мы молим мы вас об этом. Мы молим вас об этом. Хорошо. Будь по-вашему. Бог справедлив, он должен даровать вам победу. Но мы ее подготовим разумно и по-христиански. Попастимся вместе. Умерзви в нашу плоть. Отпразднуем День Святых Даров. А на следующее утро. Благодарим вашей решили. Пойду, помолюсь за вас. Ну что ж, господа, условия поединка уже составлены, теперь известен день. День после праздника святых даров. Отлично. Да. Да. Превосходство. Слава Богу. Господа, король посоветовал вам поститься, но я считаю, что для победы полезнее будет хорошая еда, Доброе вино и восьмичасовой сон. В полном одиночестве. Ну, будьте здоровы, мои ребята! Да, господа, не оставляйте короля одного. В праздник святых даров оставайтесь все в Лувре, как горстка паладинов, пожалуйста. в свою комнату и не выходите оттуда до тех пор, пока этот человек не покинет наш дом. Гертруда, возьмите это. Сударыне, позвольте я помогу. Вам? Ваше высочество, простите, но не любят многолюдного общества. Я вас подожду здесь. Как знаешь. Я рад, что придворные новости немного развлекли вас, мой дорогой друг. Да, кстати, а где же госпожа де Монсоро? Монсеньор, она, к сожалению, больна, иначе она бы давно уже пришла засвидетельствовать вам свое почтение. Больна? Да, больна. Ах, бедняжка. Нет. Надеяться, что ее нездоровье не продлится так долго. Ведь у вас такой умелый лекарь. Да, хотелось бы. Милая Габриэль, я полагаю, наш визит закончен. Я жду, Ваше Высочество, чтобы сопровождать вас. Ну что ж, любезный граф, я очень сожалею, что мне не удалось повидать. Госпожа Думасаро, До вечера. До вечера. И еще раз прошу вас, простите меня за то, что не смогу вас проводить. Примите мое искреннее сочувствие в связи с болезнью вашей супруги. Благодарю вас, мадам Сударыня, ударами. Ступайте вперед и скажите господину Добеси, что мы уезжаем. Прощайте, господин Донцаро. Ваше Высочество. мы ошиблись. Выход там, внизу. В самом деле, благодарю. Да, кстати, граф, выздоравливайте. Благодарю вас, ваше высочество. Здесь вы мне поможете, сударь? Конечно, с превеликим удовольствием, сударь. Прошу. Благодарю. Как прошел визит, сударь? По-моему, весьма успешный. Прошу вас. Что с вами? Поехали. Сударыня! Госпожа Диана! Сударыня! Потому что мною движет единственное желание услужить вашему высочеству. Ой, я тебя прощаю заранее. Я видела в передней женское платье, видела, как две руки обвелись вокруг ее талии. А так как слух у меня очень тонкий, я слышала звук долгого и нежного поцелуя. Кто был мужчина? Его то узнала? Я видела только руки. А у перчаток нет лица, мой принц. Разумеется, но можно узнать и перчатки. Действительно. И мне показалось... Что они тебе знакомы, верно? Но это только предположение. Все равно говори. Так вот, мой принц, мне показалось, что это... Что? Перчатки графа Дебюсси. Кожаные перчатки, расшитые золотом. Да, мой принц, перчатки из буйволиной кожи, расшитые золотом. Беси. Это беси. Конечно. Конечно, это беси. Как я был слеп. Вернее, нет. Я не был слеп. Я просто не мог поверить в такую дерзость. еще. Кроме звука поцелуя, я услышала... Что? Два слова, мой принц. Какие? До вечера.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 Я желаю возобновить прогулки на улицу Сент-Антуан. И мы отправимся туда сегодня же вечером. Ваше Высочество, я всегда к вашим услугам. Отлично. <связь> Тихо, за твое здоровье. Твое здоровье куманет. Тихо, я тебя так люблю. У меня два человека, ты понуп. Ты мне льстишь. За ваше здоровье. Когда монах на веселе, он пьет и пьет без страха. Он пьет за деньги и за так, и дом родной его кабака. Шико, я тебе тесно скажу, я так люблю с тобой посидеть за это, так... Шико, подай, Шико, давай споем нашу любимую. Давай, тихо, давай. Отец гран просил не беспокоить его, к нему пришел господин Шико. Господин Шико опять тут. Да, он пришел разделить ученые труды святого отца и его молитвенные экстазы. Я не понимаю. Да, наш отец Гранфло великий человек. Даже столь тонкий политик, как Макиавелли, не смог бы так ловко втереться в доверие к этому хитрому дьяволу, королевскому шуту. Давай еще, брат Шико, у меня такая жажда. Наливаю. Наливаю. А -а -а. Когда марах. А -а -а. За тебя, брат, шуко. За тебя. Я тебя И у я меня где? Я Я немножко устал. Я прил отдохнул. Ебношку отдохну. только я тебя люблю, скотина. <свят> мама! Мама! Уходи! Уходи! О, господин Шико, как я рад снова видеть вас. Скажите, господин Шико, что решил его величество король? Наш король, как вы знаете, благочестив? Конечно, конечно. Он внял вашей просьбе, миссир Фулон, и согласился провести под сводами вашей обители несколько часов в уединенном размышлении. Я весьма признателен, Его Величеству, за честь, которую наказывает аббатству своим посещением. Весьма признателен. Господин Шико, а Его Величество король не может передумать. Я позабочусь о том, чтобы он не передумал. Господин Шико, король так к вам прислушивается. Но ну, я надеюсь, вы еще до праздника святых даров побываете у нас. Непременно, непременно. я получил вашу записку, я тут же отправился бы в Лувр. Прошу. Но я подумал, что вряд ли в столь поздний час у вас появится желание музыцировать. Поэтому я не взял свою лютню. Вы правы, господин Рели. Я хотел бы посоветоваться с вами, как с человеком опытным и достаточно осведомленным. Прошу вас. Я, к сожалению, сегодня на службе, и не могу покинуть Лувр, иначе я, как обычно, пригласил бы вас к себе. Благодарю. Я вас слушаю. Вы, вы, конечно, знаете, что на следующий день после праздника Дня Святых Даров я, я дерусь на дуэли с господином Дебюсси. Да, друг мой, я это знаю. Скажу вам более того. В те последние дни господин де Бюсси каждое утро упражняется фехтованием с гарнистом из гвардии. Да, этот гарнист известен в Париже как самый коварный клинок, как свой рода в деле фехтования. Поскольку он много путешествовал, он заимствовал у итальянцев их осторожность, у испанцев их ловкие блестящие финты. У немцев железную хватку пальцами, рукояти и искусство контрудара. У поляков их прыжки и внезапные наслабления. Значит, не конец. Еще бы, черт возьми. выходить на поединок с человеком, который без всякого сомнения должен тебя убить. Надо было думать об этом прежде, чем принимать вызов, сударь. Значит, вы все-таки полагаете, что правдобеси убьет меня? Ни минуты. Раз это так, раз это так, то это уже не дуэль, это убийство. А если это убийство, то это ведь подлость, не так ли? Да, мой друг, конечно. Я прекрасно сознаю, что граф Дебюсси друг герцога Анжуйского и мое обращение к вам… Э... Вы можете не волноваться, друг мой, в последнее время у герцога появились веские основания быть недовольным графом Дебюсси. Ах, вот как! Тогда… Это убийство можно предотвратить? Предотвратить с помощью... С помощью? Другого убийства. И если он хочет убить меня, то что мне мешает сделать это раньше? Бог мой! Ни что! Я уже об этом подумал. Я сделаю это не собственными руками, конечно же. Я призову на помощь кого-нибудь другого. Но вам это не дешево будет стоить. Да. Понимаю. Я дам три тысячи кью. Три тысячи сударь. Когда ваши головорезы узнают, с кем они должны будут иметь дело, за три тысячи икю вы не наймете и шестерых бойцов. То есть этого недостаточно? Да Беси убьет четверых, прежде чем получит хоть одну царапину. Кстати, вспомните-ка стычку на улице Сент-Антуан, когда он ранил в бедро Шамберга вас в руку и чуть не прикончил самого Килюса. Я дам шесть тысяч IQ, если вы считаете, что трех мало. Ну что ж, в этом случае я бы мог вам, пожалуй, подсказать кое-что. Говорите, мой друг, говорите, я вас внимательно слушаю. Но я не знаю, захотите ли вы действовать совместно с другим лицом. Смерть Христова, да я не откажусь ни от чего, что поможет мне избавиться от этой бешеной собаки. Хорошо. Итак, один враг вашего врага безумно ревнует. Вот как? Но у него нет денег. А с вашими шестью тысячами экю я убежден, он сможет уладить и свое, и ваше дело одновременно. Хорошо. Но мне следует знать, кто этот человек. Я вам его покажу. Где? Здесь, в Лувре. А, -а, -а так он дворянин. Разумеется. Шесть тысяч икью релеи поступит ваше распоряжение немедленно значит мы договорились окончательно и бесповоротно мой друг. сведения Да нет, господин граф, этого не может быть. Старший коник был в Волонсонском дворце, а мы с ним приятели, сказал мне совершенно точно, что его высочество, герцог, приказал седлать вечеру двух коней. Разве что он поехал в какое-нибудь другое место. Я бы не возражал. Пойдем. Ты говоришь вот сюда? Там да, вот Отсюда вам будет все хорошо видно и к дому близко. Мы будем здесь до полуночи. Ваше Высочество, тихо. По-моему, мы опоздали, монсеньор. Он уже там. Да, пусть так. Мы не видели, как он вошел в дом. Зато мы увидим, как он выйдет. Но когда это случится? Когда мы захотим. Каким образом, монсеньор, вы собираетесь это сделать? Все очень просто. Ты постучишь в дверь под предлогом, что пришел осведомиться о здоровье господина де Монсоро. Все любовники боятся шума. И стоит тебе войти в дверь, как он вылезет в окно, а я увижу, как он олепетывает. Ты слышишь, о чем они говорят? Нет, монсеньор, но они приближаются. А Монсоро? Ну, а что Монсоро? Монсоро, он мой друг, что он может сказать, черт побери, я обеспокоен. Да, я пришел осадомиться о его здоровье. Потому что днем мне показалось, что он плохо выглядит. Как нельзя более хитроумным, он сеньор. Разрази меня, Господь. Неужели я это вынесу? Боже мой! Неужели я смогу это вынести? Не жить, не бодрствовать, не спать, не даже лечиться спокойно. Только потому, что в развратном мозгу одного принца мне позорное желание владеть женщиной, которую я люблю больше всего на свете. Ну нет, Монсеньор. Я вам не слуга, безропотно исполняющий любую вашу прихоть. Я граф де Монсоро. И клянусь всеми чертями, я всажу тебе пулю в лоб. Ну что ж, зажигай видели. Пойду. Подожди. Ох, мой. Смотрите, вот, сеньор, смотрите. В чем дело? Вон, справа что-то светится. Да-да-да, я вижу. Там какая-то эскорка. Это фитильмушки, это Ильярки Бусы, сеньор, они могут Пойдем, Пойдемте, прошу вас. Черт побери, кто может там прятаться. Вот, сеньор, прошу вас, пойдемте. Мы сейчас сделаем клюк и зайдем с другой стороны. Тогда они поднимут тревогу, и мы увидим, как наш друг выскочит из окна. Кажется, они уходят. Да. Черт возьми, они уходят. Судьба спасла вам жизнь, монсеньор. Но если у меня будет еще один шанс, я его не упущу. Хм. Клянусь всеми чертями ада. Пора применить средства, при помощи которого я смогу защитить свою честь. Что вы намерен делать, Монсеньор? Идем в дом. немедленно закладывает карету. Как? Сударь, заложить карету в этот час дом под ним на ноги весь дом? Ну и что с того? Я здесь дома. И могу делать все, что мне заблагорассуется Ступай. I love it. Главное ловчий Франции, граф де Мансуро. Господин де Мансуро? Да, это я, Ваше Высочество. Дорогой друг, вы убьете себя, а вы так бледны, что, кажется, вот-вот лишитесь чувств. У меня слишком важные сведения для вас, Вашего Высочество. Позвольте мне сесть. Прошу. Благодарю вас. Говорите, граф, я вас слушаю. Непременно это сделаю, но, надеюсь, не в присутствии слуг. Ваше Высочество, совсем недавно откуда-то вернулись. Это весьма неосторожно со стороны Вашего Высочества. Ходить по городу среди ночи. Но кто вам сказал, что я ходил? Проклятье, монсеньор! На вас сапоги, на сапогах пыль! Господин домоцер, разве у вас есть другая должность, помимо должности главного ловчего? Должность соглядатая? Да, монсеньор. В наше время этим занимаются все. Один больше, другой меньше. Я, как все. И что же дает вам эта должность? Знание, монсеньор. Знание того, что происходит. Что же вы хотели мне сообщить? Ваше высочество, я пришел к вам по поручению одного высокопоставленного лица. Короля? Нет, Монсеньор. Герцога Дагиза. Говорите. Господа Дагизы в Париже. Они явились на встречу, которую вы им назначили. Ха, я назначил им встречу? Да, именно так, Монсеньор, в тот день, когда вас арестовали. Господа Дагизы не забыли вас. Между прочим, они ничего не сделали для того, чтобы помочь мне бежать. Они не могли этого сделать, потому что сами были в бегах. Но если вы двинулись на Париж... Да, но я не двинулся на Париж! Нет, монсеньор, вы двинулись на Париж, потому что вы в Париже! Я в Париже? Как союзник моего брата? Осмелюсь вам заметить, монсеньор, что для господ Дегизов вы больше, чем союзник. Кто же я им? Вы их сообщник. Господа Дегизы сообщили вам причину своего возвращения. Да, монсеньор, они оказали мне эту честь. Зная меня как доверенное лицо Вашего Высочества, они поручили мне сообщить их планы. И цель этих планов по-прежнему. Конечно, монсеньор, сделать Вас королем Франции